Привет, меня зовут Игорь и сегодня я вам расскажу про наши новые кресла Барский Фриланс. На первый взгляд Барский Фриланс это классические мягкие кресла. Но пусть это вас не удивляет, на самом деле они намного более интересны, нежели кажется. Мягкие D-образные подлокотники не статичны, как в других креслах, а динамичны. Также в кресле Фриланс предусмотрена выдвижная консоль, с помощью которой в режиме релакса можно будет спокойно расположить свои ноги, и по-настоящему отдохнуть. Плюс ко всему это кресло выпускается в двух вариантах кожзам и микрофибра. Что еще можно сказать про эти кресла? Что касается спинки, спинка этого кресла эргономическая. Она имеет выраженную поясничную поддержку в виде валика и выступающую боковую поддержку, которая в отличие от геймерских кресел является не вгнутой а выпуклой сиденье сиденье имеет боковую поддержку таза и специальную эргономическую губу для уменьшения давления под коленями специальный механизм в этом кресле позволяет откидывать спинку на 45 градусов для того, чтобы можно было в нем отдыхать, либо смотреть контент, видео и серфить в интернете. Подлокотники в этом кресле при трансформации точно так же откатываются назад и создают угол примерно 35-40 градусов, для того, чтобы ваши руки могли спокойно лежать и вы могли отдыхать. Все регулировки этого кресла находятся с правой стороны. Крестовина. Крестовина в этом кресле выполнена из металла. Для облегчения конструкции она полая внутри. Грузоподъемность кресла составляет около 120 кг. Шейный отдел в этом кресле представлен в виде подголовника. Подголовник играет огромнейшую роль в любой функции, которую бы вы не выиграли. Если спинка стоит ровно по 90 градусов, Шейный отдел будет поддерживаться с помощью подголовника. Но если вы решите откинуться в кресле, подголовник станет мягкой и удобной подушкой, которая будет поддерживать затылочную часть. Степень жесткости кресла средняя. Я бы не сказал, что это кресло довольно мягкое. При этом вы не будете сильно утопать в нем. Кресло имеет 5 лет гарантии на механизмы и 2 года гарантии на обивку. Спасибо за просмотры, если вас интересует какое-то кресло и вы хотели, хотели бы получить больше информации про это кресло, оставляйте ваши комментарии и мы с удовольствием снимем вам новый обзор.